Друзья, всем привет! Вчера мне сообщила Любовь, что после розыгрыша конкурса репостов пропустил я Виктора Русилка, к сожалению. Ну, так вот вышло. Да, После Муси Бармалейкиной я сразу же перешел к Леониду и пропустил Виктора. Я сейчас зашел на аккаунт Виктора. У него запись закреплена. До сих пор есть реферальная ссылка и проверку привязки аккаунта я произвел. Аккаунт э тот же самый. Да? Поэтому мы начисляем дополнительный приз Виктору и желаем прекрасного Нового Года. Ну и, соответственно, любви тоже сделаем небольшой подарочек. Так что, если что, справедливость всегда будет восстановлена. Всем всего доброго, с наступающим вас Новым Годом!